Всем привет! И в этом видео мы разберем такой элемент, как уголок. Выполняется он на турнике, на брусьях и на полу. Это, можно сказать, базовый элемент и используется во многих других элементах для придания большей зрелищности. Элемент достаточно несложный и у многих он получается с первого раза, но все же у новичков довольно-таки часто возникают проблемы с этим элементом. Сегодня мы разберем именно уголок на брусьях. В конце видео скажу почему. А сейчас давайте посмотрим на технику выполнения. Запрыгиваем на брусья и выпрямив локти выжимаем себя наверх. Далее поднимаем ноги до горизонтали и удерживаем такое положение. Теперь можно приступать к самой тренировке уголка. Она состоит из четырех упражнений и в каждом из них нужно выполнить по два подхода. Первое упражнение это подъемы прямых ног на брусьях. Выполняется без раскачки и желательно конечно на секунду фиксироваться в верхней точке. Затем удерживаем положение уголка с согнутыми в коленях ногами. Оба подхода выполняем на максимум. И следующее упражнение это подъемы согнутых в коленях ног на брусьях. Тут тоже главное качество. Старайтесь не допускать раскачку. И последнее упражнение направлено на растяжку. Наклоняемся настолько, насколько сможем, и задерживаемся в таком положении на 20 секунд. Преимущество изучения этого элемента сначала на брусьях заключается в том, что если вы научитесь выполнять его на брусьях, то вы сделаете, скорее всего, и на турнике, и на полу. Также не забывайте, что уголок это достаточно легкий элемент, и вы быстро его выучите, если будете уделять достаточно внимание тренировкам. На этом все. Пишите идеи для следующих видео в комментариях. И всем удачи, всем пока!